Всем привет! Вы на канале НБ Фитнес, и с вами я, бог Наталья. Предлагаю со мною сегодня заняться стрейчингом. Естественно, лучше это сделать после какой-то предыдущей силовой тренировки. Итак, делаем глубокий вдох через нос, набираем полную грудную клетку, вытягиваемся, выдох, снова глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз делаем глубокий вдох. Оставили руки. Потянулись одной. Вытягиваемся второй. Живот в себя. Одной. Второй. Потянулись двумя. На выдох руки соединяем за спиной. Ноги ставим чуть шире. Делаем глубокий вдох. И на выдох с прогибом опускаемся вниз. Затем медленно округленной спиной поднимаемся вверх. Снова вдох. И на выдох прогиб и еще раз за последним разом делаем глубокий вдох и на выдох с прогибом опускаемся остаемся внизу выравниваем ноги Топы вовнутрь разворачиваем, руки собираем в замок, отталкиваем руки назад, выдохнули полностью, расслабились и стоим в этом положении. Дышим, именно расслабились и стоим. Можно слегка раскачивать корпус, именно не пружину, а в расслабленном состоянии слегка раскачиваться. Расслабили мышцы ног, потянули заднюю поверхность. Расслабили мышцы рук. Стараемся расслабить, отпустить их вперед. И хорошо потянуть передний пучок дельтовидной мышцы. Еще. Расслабляемся. Дыхание не задерживаем. Еще стоим. Еще стоим 4, совсем немного три, еще стоим 2, 1, не разрывая рук, возвращаем их на таз, замок не разрываем, разворачиваем стопы, сгибаем колени и округленной спиной медленно поднимаемся вверх, последний, поднимаем голову. Разрываем руки и плечи по кругу назад. Снова делаем глубокий вдох. Потянулись головой руками. На выдох расслабились. И еще раз делали глубокий глубокий вдох. Потянулись вверх. И на выдох расслабились. Хорошо. И еще один подход также. Делая глубокий вдох, вытягиваемся вверх. На выдох руки собираем замок за спиной. С прогибом опускаемся вниз. И округленной спиной поднимаемся вверх. Снова с прогибом. Опускаемся вниз. И округленной спиной подъем вверх. И последний раз. Остаемся внизу. Выравниваем ноги, стопы вовнутрь. Разворачиваем руки в замок. Отталкиваем руки в одну сторону. Хорошо. Расслабили Расслабили мышцы ног и стоим. Если тело просит, можно слегка пружинить. Именно в расслабленном состоянии. Еще пружиним. Старайтесь делать это в расслабленном состоянии. Именно как будто бы слегка раскачиваясь выдохнули расслабили мышцы ног выдохнули расслабили мышцы рук и еще немного стая 4 3 2 1 сначала возвращаем руки на то замок не разрываем затем разворачиваем стопы сгибаем колени и медленно округленной спиной снимаемся вверх постепенно выравниваемся и последний, поднимаем голову, разрываем на замок и плечи по кругу назад. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох, расслабились. И еще раз глубокий-глубокий вдох, потянулись вверх и на выдох, расслабились. Для следующего упражнения опускаемся вниз на коврик. Хорошо. Поднимаем правую ногу, стопа на себя. Захватываем ее, слегка прижимаем к себе. При этом спину удерживаем прямой. В пояснице себя не округляем. Копчик спокойно лежит на полу. Удерживаем положение. Стопа обязательно на себя. Дышим, держим. Стараемся колено полностью выровнять. И удерживаем положение. Дышим. Живот подтянут еще так же. хорошо, слегка перебирая пальцы, руками еще выше, дотягиваемся до пальцев стопы, натягиваем и стопу, и пальцы на себя, прижимаем ногу еще плотнее и удерживаем, дышим, держим. удерживаем 4 поплотнее к себе ногу 3 еще держим 2 один, хорошо правую ногу согнули стопа на бедро колено в сторону теперь левую ногу выравниваем захватываем ближе к стопе расслабились и удерживаем на себя, захватываем пальцы, тянем и стопую пальцы на себя и еще удерживаем положение, дышим, держим. Хорошо, опускаем левую ногу и опускаем правую, теперь левую выравниваем стопа на себя захватываем и удерживаем помним спина прямая копчик на полу поясницу не округляем колено обязательно выравниваем до конца стопа на себя дышим держим еще удерживаем перебираем по ноге еще выше подтягиваем поплотнее захватываем стопу и пальцы тянем на себя дышим держим на бедро теперь правую ногу выравниваем захватываем ближе к стопе и удерживаем положение стопа на себя захватываем пальцы Стопы тянем ей и стопу, и пальцы на себя, и ногу поплотнее прижимаем, держим. опускаем ногу хорошо, теперь две вместе выравниваем в потолок разводим ноги в стороны руки положили сверху расслабили ноги, выдохнули и слегка придавили руками вниз расслабились в этом положении и лежим Берем ноги и помогаем им собраться вместе Согнули ноги и округленной спиной поднимаемся вверх Разворачиваемся лицом, садимся на ягодицы Правая рука у нас сверху, левая вниз Смыкаем руки в замок за спиной и удерживаем их в этом положении. Следите, чтобы локоть правой руки был четко за головой, направлен в потолок. Спина прямая, живот подтянут, головой отталкиваем еще больше локоть назад. Помним, спина прямая, живот подтянут, плечи развернуты и головой все время отталкиваем локоть назад. Дышим и удерживаем положение, тянем трицепс, заднюю поверхность правой руки. Дышим, держим, теперь медленно опускаемся округленной спиной вниз, не разрывая замок. Удерживаем положение, теперь тянем передний пучок дельтовидной мышцы левой руки. Именно выдох, расслабились и сидим. еще удерживаем положение ягодицы от коврика не отрываем дышим держим слегка раскачиваем корпус и медленно округленной спиной поднимаемся вверх разрываем замок и меняем положение рук левая в потолок правая через низ собираем кисти рук в замок Снова выравниваем спину, плечи развернуты, живот подтянут, локоть четко за головой направлен в потолок. Слегка отталкиваем головой локоть назад и удерживаем положение. Дышим, держим. Снова тянем заднюю поверхность левой руки, тянем в трицепс. Держим положение, помним, живот подтянут, спина прямая. Еще немного отталкиваем локоть назад, Головой отталкиваем локоть назад и медленно округленной спиной опускаемся вниз. Замок не разрываем, дышим, держим. Старались расслабиться в этом положении, ягодицы от коврика не отрываем. Слегка пружиним, вниз, вниз, вниз. И медленно округленной спиной поднимаемся вверх, разрываем замок. Хорошо. Делая глубокий вдох, прямой спиной опускаемся вниз, поставили два локтя перед собой. Стараемся выровнять спину, головой тянемся вперед. Ягодицы от коврика не отрываем, правая нога впереди. Медленно локтями проходим вправо. Представьте, что вас сверху придавили каким-то очень тяжелым предметом, и вы не можете округлить спину. Именно прямой спиной проходим вправо. Животом и грудью прижимаемся к бедру и удерживаем положение. Затем медленно выводим левую руку в потолок, левую ягодицу не отрываем и опускаем прямую руку. Живот подтянут, дышим, держим. хорошо медленно опускаем локоть без резких движений поставили его на пол взгляд назад вправо и удерживаем положение помним левая ягодица прижата к коврику медленно возвращаемся на центр и снова задержались дышим держим хорошо медленно округленной спиной поднимаемся вверх меняем положение ног левая впереди снова сделали глубокий вдох и на выдох прямой спиной опускаемся вниз не отрывая ягодиц от коврика удерживаем положение затем также прямой спиной как будто под каким-то тяжелым предметом проходим в сторону левой ноги локти остаются прижатыми к полу спина прямая Животом и грудью прижимаемся к бедру. Взгляд назад, влево. Еще немного продвигаемся назад, влево, руками идем, идем. Затем медленно, без резких движений, разворачиваемся лицом, выводим правую руку в потолок. И также медленно опускаем ее параллельно полу. Правую ягодицу при этом удерживаем, не отрываем от коврика. Дышим, держим. Затем медленно разворачиваемся лицом, поставили два локтя и снова удерживаем положение. Старайтесь еще как можно больше провернуть себя влево. Хорошо. Медленно возвращаемся на центр. Руки перед собой задержались 4. Держим 3. Два. Один. И медленно округленной спиной поднимаемся. На сегодня занятие окончено. Всем спасибо, кто был со мной. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео. Всем пока!